Друзья, я бы хотела оставить видео отзыв по коучу Павла Дмитриева. С первых дней прохождения в коуче я испытала огромные изменения, которые проявились во мне внутренне и, естественно, во всех моих внешних проявлениях. Что дает этот гипнокоуч? Гипнокоуч реально меняет жизнь. И, собственно говоря, я очень рада, что нахожусь здесь. И это значит, что я должна идти дальше к своей цели. Это такой кайф обрести такие знания и такие навыки, которые Павел щедро нам дает на протяжении всего курса. Ты меняешься колоссально. Ты проходишь такой процесс очищения, очищения от всего, что тебе мешает, что тебе не нужно, что тебе отравляет жизнь, что мешает тебе развиваться и двигаться вперед, быть самим собой, в конце концов. И это, собственно говоря, что я и прохожу благодаря вот этому шедевру. Благодаря вам, Павел, спасибо вам огромное за этот шедевр, и я желаю вам всяческих успехов и исполнения мечты. И, ребята, записывайтесь, поверьте, работает еще и как работает, очень мощно. Вперед!